Добрый вечер. Я в клинике 32, в кабинете у Аветвы Владислава Геннадьевича. Хожу много лет, работаю довольна, персонал очень хороший. Обращайтесь, вас здесь ждут. Поулыбнуться. А